Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня у нас 17 марта 2016 года. Как мы с вами видим, у нас здесь 7 ящиков по 3 килограмма червя в каждом ящике. Это спецзаказ на Киев для магазинов рыбалки. Сейчас мы вам покажем, что находится в этих ящиках. Смотрим каждый ящик. Смотрим червячка. Вот, видим прекрасно, червячок есть. Прекрасненько мы с вами видим. Черв есть. Червя много. Вот мы с вами видим прекрасно. Здесь много червя у нас. В каждом ящике. Так. Второй ящичек смотрим. Смотрим с вами второй ящик. Второй ящичек тоже смотрим. Тоже здесь видим много червя. Вот так вот. Красотеище. Просто красоте Так, закрываем этот ящик третий ящичек у нас раз, два, третий смотрим, у нас третий ящик вот, вот ребята, смотрим на вот, третий ящик красотища так четвертый ящик у нас смотрим, на вот, четвертый ящик видим видим сколько у нас здесь много много червя есть такое дело как это четвертый 234 пятый ящик смотрим тоже пятый ящик есть Вот видим, ребята, с вами череп-красавец, чистый калифорниец. Также вы можете заказать маточное поголовье червя. 1500 штук идет. Вот видим красотища. опа -на. Ну вот, ребят, Видите? Червя Очень много. Здесь идет 5500 червяты. Получается 3 килограмма. Так, и последний ящик. Тоже красотища. Вот, вот у нас. И червячок. Тоже вот. Вот, ребятки. Вот червь. Так, как видим, червя предостаточно все закрываем, вот видим на соломе много червя у нас червя уходит от лишней влаги солому, таким образом она его спасает, и так, вот таким образом мы запакуем червя бьем такие вот дырочки в каждом ящике по 3 килограмма червя, 5500 червя в каждом ящике так, все, вот новая почта Ящички наши. Поехали. Вот наши ящички. Семь ящичков получается. 15 килограмм ящиков. Спасибо за внимание. Обращайтесь. Продажа маточного поголовья. И продажа червя для рыбаков и рыб магазинов.